Алоха, соратники и коллеги, с вами Дмитрий Балакин и сегодня мы поговорим о насущной теме для саунд-дизайнеров, это переименование безликих библиотек, большого пакета файлов. Безликие библиотеки я подразумеваю под тем, что эти файлы хотя бы пронумерованы, у них отсутствуют метаданные и какая-либо информация, что затрудняет нам в поиске этих звуков при работе. Что нам понадобится? В идеале нам понадобится лист, либо pdf-файл, либо какой-либо другой файл, предоставляемый производителями, где будет написано метаданные данных файлов. Следующее, что я покажу, это программы, которые мы будем использовать. Первое и самое простое, это программа TextEdit. Второе, это программы для работы с таблицами. В нашем случае это Numbers. Следующее, что нам понадобится... Это текстовый редактор, который выводит в итоге файлы в формате .txt. В нашем случае это TextWrangler. И сама программа пакетного переименования называется на BetterRename10. Открываем текстовый редактор. Создаем новый документ. В разделе «Формат» выбираем «Make Plain Text». Выделяем все нужные нам файлы и вставляем в текстовый редактор. Мы видим что у нас отображается весь путь к файлу. Но нам нужна только последняя часть этого названия. То есть само название дорожки. Выделяем все, что нам нужно удалить. Копируем. В подменю Edit в разделе Find Find and Replace в верхней части строчки вставляем выделенную нами до этого часть предложения. Назовем это так. В нижней части оставляем Пусто. Жмем All. Теперь у нас сохранилось только название треков, как и в оригинальных. Следующим шагом нам нужно открыть программу для работы с таблицами и создать новый документ. Удалить ненужные нам столбцы. Теперь во второй столбец мы должны вставить то, что мы выделим из файла с метаинформацией. Также все это должно подвергаться редактированию, то есть мы удаляем ненужные нам столбцы, чтобы оставить только информацию о метаданных файла. Следующим шагом нам нужно удалить запрещенные символы. Такие символы, как нажимаем Ctrl-F, выбираем функцию Find and Replace, пишем slash, replace all, удаляем все слэши, все двоеточие и знаки нумерации. В музыкальной терминологии этот знак называется диез. Теперь возвращаемся обратно в наш текстовый редактор, копируем название файлов и вставляем в первый столбик. Теперь у нас есть файл, указывающий на название файла и на их метаданные. Следующим шагом мы все это выделяем. Открываем наш текстовый редактор для выведения файла в текстовом формате, то есть формат файла .txt. Все вставляем сюда. Он нам нужен только для того, чтобы перевести всю эту информацию в формат .txt. Сохраняем. Находим нужную нам папку. Называем ее «Как вам будет удобно». Теперь переходим к программке под названием «Better Rename 10». Самое важное, что нам нужно здесь выбрать, это функцию «Advance and Special» в самой верхней строчке категории. Во в строчке «Действия» мы выбираем «Rename from List». Теперь возвращаемся к нашим файлам изначально, которые мы переименовывали в папке. Главное, стоит заметить, что это формат «mp3». Мы дальше поймем для чего нам это нужно и простым перетаскиванием перетягиваем файлы в эту программку. Следующим шагом мы в строке From File ищем наш текстовый файл. Нажимаем Browse и идем туда, куда мы сохранили наш текстовый файл. Если мы все сделали правильно, не оставили никаких ненужных символов, о которых я говорил выше то мы увидим слева столбец, где будет написано наше старое название, то есть нынешнее сейчас, и в то, во что переименуются эти файлы. Стоит заметить, что в конце не проставлено расширение, то есть файлы будут безликими. Как решить этот вопрос, я расскажу чуть позже. Следующим шагом проверяем все то, что проставлено у меня здесь в настройках. Просто повторите это. Важное замечание, лучше сделайте бэкап данной библиотеки, чтобы, если что, можно было вернуться к изначальным файлам. Нажимаем Perform Renames, жмем Rename All. И нам показывается, что 97 файлов были переименованы. Теперь, если мы обратимся обратно к папке, где лежали у нас файлы, просто пронумерованные, теперь мы видим их метаданные, но проблема в том, что Расширение не проставлено, эти файлы не загружаются. Следующим шагом, чтобы исправить данную ситуацию, в разделе «Категория» мы выбираем «Текст». И в данном случае выбираем «Add Text to End». И пишем расширение «.mp3». Так как изначально у нас файлы были в mp3 формате, если они были бы в другом формате, нужно было бы написать именно тот формат, в каком они и были. То есть достаточно написать «.mp3», и снова произвести переименовывание. Теперь, когда мы обратимся к этим файлам снова, мы уже можем их прослушать. На этом и весь урок. Я надеюсь, это было полезно для вас. Потому что сам знаю, как это сложно и долго переименовывать каждые файлы по отдельности. Всем творческих успехов! Салют! Пока! С вами был Дмитрий Балакин.